Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю находить свое предназначение по почерку. Предписано в .ру. В этом видео я хочу поговорить с вами о том, как развить свой внутренний потенциал, как наконец-то начать пользоваться им на 100%, как делают какие-то другие люди почему-то. А почему не вы? Вы тоже можете. Главное просто понять в чем Потому что очень часто это бывает как раз таки сложности. Мы проходим какие-то тесты, что-то в интернете нам попадается, какие-то книжечки, какие-то тренинги, где вас просят самих себя оценить. Но разве можно быть объективным к себе? Что-то нам хочется улучшить, что-то вообще отбросить и сказать нет, у меня этого качества нет, потому что так проще. Но далеко то, как вы, себя оцениваете, не всегда совпадает с той действительностью, которая есть на самом деле. И вы не всегда готовы это принимать. Если вы научитесь это принимать и свои и сильные стороны, и слабые стороны, потому что это и есть часть вашего внутреннего потенциала, то вы станете в разы сильнее. У вас появится такая энергия. Поэтому не теряйте времени. Займитесь этим анализом. Все остальное видно в почерке до да, мельчайших мельчайших мельчайших подробностей. Даже если что-то из вашего внутреннего потенциала совсем-совсем зачаточно в таком зародышевом состоянии. Я желаю вам приятной и продуктивной работы над своим я. Обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями, расскажите на ваших страницах. С вами была Ирина Бухарева, предписано.